Видимо, этот малыш уже с детства готовится стать пранкером. Тот, кто крепил этот флаг, явно достоин премий за ответственный подход к работе. Говорят, чтобы проверить свои отношения, нужно сделать совместно ремонт в квартире. Но оказывается, достаточно просто сходить на квест ужасов. У каждого на работе бывает неудачный день, но этот экскаваторщик явно всех переплюнул. Интересно, чем там занимаются черепашки-ниндзя? Спокойствию этого приятеля можно только позавидовать. У этого парня явно была двойка по физике в школе. Тот момент, когда мойка машины обошлась намного дороже, чем новенький автомобиль. Оказывается, ежи – это настоящий кошмар для спящего медведя. Кто сказал, что кошки не любят своих хозяев? Этот кот постоянно встречает с работы своего друга. В мире явно еще остались добрые люди. работа в общепите явно не ее конек кто-нибудь скажите ему что он не сможет заправить себе полный бак наверное тот кто придумал стеклянные двери делал это специально для страдания человечества А этот голубь, наверное, мечтает попасть в Лигу НБА. Этот парень, наверное, думал, что нашел короткий путь. На любимой работе не бывает плохого настроения. Наверное этот кот просто хотел научиться трюку со скатертью. Этот песик явно никогда не останется голодным. У каждого наступает такой момент, когда заканчиваются силы для дальнейшей работы, даже у этого стола. Такого поворота событий я точно не ожидал. Эта собака точно знает, как нужно добиваться своего.